Не лежать, не лежать. полковника никто а! не ждет так. всем здрасте давно не виделись в а? ходе между рейдя пожирнее? не вижу так точно не здесь Влево. получше в левом ряду люди посерьезнее которые знают что им надо в этой жизни Фига себе, да, они сегодня со мной в гонке играют. Ой, сегодня в две стороны стоим, ну да. Пятница вечером, что не постоять-то. Опять мотоциклист, но я даже не буду шутить по поводу того, чтобы с ним погоняться. Потому что вы сами понимаете, это безнадежно. Безнадежно ему оторваться от меня, конечно. И только не говори, что тебе не нравятся КамАЗы мне тут разгон брать как этот, как спорт креветка нет бдительность не должна быть усыплена едем потихонечку Все, приехали. Не, а, Двигатель внутреннего сгорания. Отличная вещь. Можешь целые 30 секунд ехать быстрее велосипедиста. А не боись! Чувак с музыкой очень как-то нервно отдернулся от меня в левую сторону вот. Он там пританцовывал с телочкой на заднем фу, на переднем сиденье, на пассажирском, направо. правом Наверное решил, что потерял бдительность и сейчас собьет велосипедиста Бывает